Здорово! Здорово! Дорогой. Мы сегодня с Джонни поедем в город Сергиев Посад, покажем места, где я вырос, покажем, где я учился, где в общем, формировалось мое бизнес мышление Поэтому вас ждет сегодня увлекательнейшее путешествие. Вообще, Дима очень давно хотел рассказать о своем окружении. и Мы решили, что начнем с меня. Меня зовут Азам, мне 26 лет. Я занимаюсь криптой, а также мы запустили недавно каршеринг-карусель. Надеюсь, вам будет очень интересно. Поехали. Когда мы были в Мексике, когда мы познакомились с Димой, я к концу путешествия поставил себе цель. Я выкуплю машину Диму. Он тогда продавал свой Porsche Cayenne. После Мексики я приехал к нему договариваться по цене. И я каждый раз, когда сажусь в машину жены, вспоминаю вот те эмоции, которые у меня тогда были. К сожалению, у меня тогда денег не хватило. Он просил занять 4 миллиона рублей. Я говорю, Дима, давайте полторы сейчас дам, остальное в рассрочку. Он говорит, нет, так ты говорит, себя за это загонишь в угол и можешь делать неправильные вещи. Я начал работать, работать. Поехал к друзьям, с которыми я сотрудничал по логистике. Выкупил у них долю, чтобы поставить себя в некомфортные условия, чтобы заставить себя делать те шаги, на которые я до этого не был. Не то, что способен, а лень. Просто глупо мириться с той жизнью, да, тяжелой, которую у тебя есть просто по причине того, что ты боишься ее изменить. Первую свою хорошую машину я в итоге купил э, там, спустя 4 месяца. Это было тоже Porsche, но Panamera. К сожалению, я машину его не успел выкупить. А Panamera я взял за 2 миллиона 150 тысяч рублей. Правда, позже, через 2 месяца я ее разбил. Блондинка решила повернуть себе во двор через двойную сплошную линию. и Я в нее врезался. Вообще, с машинами мне везло. Умудрялся всегда покупать машины и продавать ее потом дороже. Вообще, предприниматель это Он человек, который всегда хочет рисковать, как Дима говорил у него постоянная потребность в рисках, наверное, к сожалению я люблю рисковать своим здоровьем от чего я стараюсь сейчас все больше и больше уходить вообще люблю спорить, как наверное заметили некоторые наши подписчики кстати, первый спор был в Мексике у нас с Димой, было у нас три лодки, три команды и я Дим игрую. Давай спор, кто, без, кто быстрее доплывет до финиша. А я был уверен в себе, так как э, я занимался тогда плотно спортом. Парадокс в том, что мы, мы с, э, моему гиду предлагали 100 долларов. Как потом Дима признался, он предложил 300 долларов гида, чтобы выиграть. Но ни он, ни мы не выиграли. Выиграл Чалы, которые даже не знали об этом споре. Расскажи, как мы оказались в России. В Таджикистане, когда я родился, я родился в 1991 году, была гражданская война. Отец занимал очень хорошую должность, был директором Дома культуры. А владелец Дома культуры был другой человек. Стоял еще один его зам. Втроем стояли на коленях бандиты, скажем так. Владельца Дома культуры застрелили при отце отца и зама отпустили. И эти, вот эти войны продолжались. У нас была квартира на девятом этаже. Балкон выходил прямо на дорогу, единственное, при въезде в город. Боевики, они сидели в нашей квартире и отстреливались. Мы, как рассказывали родители, они приезжали. У нас квартира была просто вся-вся в этих гильзах, патронах и тому подобных вещах. После этой гражданской войны с работы было очень туго. Плюс у меня еще родился маленький братишка Азатик. Он родился в тяжелом состоянии, недоношенном, и он лежал... в. Чуть ли не в единственном боксе вот искусственного дыхания Моему отцу пришлось продать все имущество То есть мы Квартиру продали, машину продали, все продали, чтобы вот просто его, спасти его жизнь И даже при таких обстоятельствах один раз ночью выключили свет в больнице По всем законам физики он должен был погибнуть Он к этому времени, видимо, уже набрался сил и научился сам дышать и он выжил и вот эти все обстоятельства вот эти все истории которые произошли на этом фоне у меня родители поругались мама решила уехать от отца и мы уехали в город уфу Как раз прабабушки к сожалению прабабушка уже была очень старая и она нас не приняла Но мама все равно продолжала за ней ухаживать а я жил у ее подруги тогда мама еще подрабатывала в больнице думаю, за пару тысяч рублей в месяц где-то через 4 месяца мы, наверное, в Уфе, когда прожили, отец с сестрой переехали в Москву. Отец начал работать и позвал нас к себе. Мы жили в квартире, где нас было 10 человек. Потом мы оттуда переехали в соседние дома, сняли комнату у женщины. А нас тогда уже было ну, трое детей и родители. То есть мы в пятером жили в одной комнате. Для меня это был один из самых счастливых периодов в жизни, потому что я очень давно не видел родители вместе, я был тогда счастлив. Потом мы летом решили поехать в гости к бабушке с дедушкой обратно в Таджикистан. Я сестра и мама. Там через пару дней у нас умер дедушка. И маме пришлось потратить все деньги на похороны, и не было возможности улететь обратно в Москву. Мама заняла денег и улетела одна, а мы остались с бабушкой. И так мы прожили целый год. Большое спасибо бабушке. Ей сейчас больше 60 лет, она до сих пор работает на алюминиевом заводе. Мы сейчас в торговом центре на окраине города. Мама хотела купить магазин, думала, что это прибыльно вечно, Я и говорил, что это невыгодно. Вот она, вот здесь была точка, магазин сувениров и подарков. Потом она решила расширить его, еще заниматься вместе с вещами. Магазин стал побольше, с большим количеством товара. Привет вам! Смотрите, что-то видели вообще? В инстаграме я видела его термо... Трансформатор. Трансформатор. Когда я вижу своего сына как он покоряет, но ну, это моя гордость, это мой успех. Я знаю, что сам по себе он боится высоты, но он молодец, он и переборол, и этот страх переборол, ну, он хочет достигать эти вершины, он старается. И это очень здорово. И вообще я сама такая же. У него свой бизнес, он занимается своим бизнесом, я в него не влазю. Даже если я что-то спрашиваю, он говорит, «Мам, не лезь, у меня все хорошо». Был такой интересный, забавный случай, но это уже было в возрасте, наверное, 17 лет, если честно. Но вот маленького такого ничего не помню. Он приехал познакомить меня со своей девушкой, Людмилой Любой, которая сейчас его жена. Он при всех, мы играли в викторину. Он сказал, что у меня мама самая умная женщина. Он говорит, «Задайте любой вопрос ей». Ну, он меня, конечно, поставил просак, но он задал мне такой вопрос. Вот, мам, отгадай загадку. Мужчина зашел в лифт, живет на 10 или на 12 этаже, но он всегда доезжал только до 5 этажа. Почему? Мне сказала, может быть, у маленького роста не доставал до кнопки. А вы слышали песни, да? Я слышала. Это было потрясающе. У меня слезы, у меня даже старшие, средние дети, она у меня записана в машине по флешке, я когда ее включаю, мне дети говорят, мама, ну мы уже сто раз ее слушали. Я ее слушаю, часто слушаю. И когда мы уже вернулись в Москву, мы как раз вот потом переехали в город сергеев Посад. Не родители купили там... Домик летний. Они накопили, по-моему, 2000 долларов и тысячи долларов заняли. Хозяйка обманула а, с документами. И чтобы она заплатила, ну, документы переоформила правильно. Мои родители еще ездили в город Клин, к ней, скажем так, строили ей дом, ремонт делали и тому подобное. Потом этот дом через несколько лет мы продали. Отец, вообще, у меня ну, строитель в последние 20 лет. Он работал на казанском вокзале осильщиком, знаешь, они еще такие на тележках были. Потом работал там же грузчиком, вагоны разгружал и тому подобные вещи. Потом попал на стройку и далее уже стал плиточником, мастером-плиточником. Стройка, он до сих пор работает, но сейчас уже не сам после инсульта, у него нет физической возможности работать. Мы заехали как раз в деревню, село Константиново. Это первая деревня, в которой как раз мы переехали, когда родители купили этот злосчастный летний домик. Вот эту дорогу я знаю наизусть, я ее просто истоптал, потому что от этого села до наша деревня, в которой мы жили, ровно 2 километра. А так как туда ходит всего один автобус, и он ходит там 4 раза в день, неудобно было на нем ездить. Когда мы здесь жили, вот этого дома не было, соседа вообще. Вот наш дом. Да, зеленый забор. Здесь отец строил дом 2 года, фундамент до сих пор остался. Но, к сожалению, три года назад произошел... Пожар. Перед тем, как дом сгорел, заработал свои первые деньги и купил маме машину Renault Megane за 250 тысяч рублей. Машина здесь стояла и тоже сгорела. Мамина на вот Газели отца сгорела. А мамы не было. Мама была в городе, на рабочем, не на машине. Говорит, я хотел, говорит, сэкономить денег на бензин. Говорит, поехал на автобусе. Но сюда летом до сих пор родители с детьми приезжают, накрывается стол, шашлычок. Все равно приятно. Здесь мы прожили три года. Каждый день я отсюда ездил на работу в Москву. И в один час вечера я приезжал. Бывало, что я даже не доходил до спальни Здесь у нас кухня была Я на кухне просто на диван ложился, вырубался, вставал и снова ехал Мы летом, получается, жили в доме Зимой, во время учебы мы переезжали обратно в город Вообще так получилось, что за 11 лет учебы я сменил 9 школ Научился разговаривать с людьми, налаживать контакты Вот, наверное, именно еще в школьное время Когда ты приходишь первый раз в класс, на тебя все смотрят с таким недоверием в купе с незнакомым человеком, да еще с нерусским Ко мне было очень плохое отношение Мошенник. Каждый раз, когда я приходил в новый класс, у меня была драка. Я научился драться. Мне это приходилось делать практически каждый раз, когда ребята пытались поставить меня на место. Получалось так, что они получали, огребали хорошо. Но я никогда не стремился к этому, и я дружил с ними. То есть обычно это первый класс, мы деремся, синяки, все, через три дня мы лучшие друзья с этими ребятами. Раньше здесь забора не было нигде. Мы выходили, у нас все разборки были вон за теми гаражами, за контейнерами. Чуть что, короче, за шкирку меня туда и там разбираться. Вот гимназия номер пять, Она считается такой одной из, из топов в городе. Учились дети депутатов, учились дети бизнесменов. С ними я начинал потом свои первые бизнесы. Сейчас так было, что моя идея, их ресурсы. Ну, к сожалению, во что это серьезно не превратилось. Как раз здесь же свой первый телефон я продал. Это мой первый бизнес был. Я поехал на Митинский радиорынок, купил там китайские телефоны, две штуки, и привез сюда, и как раз продал своим богатым одноклассникам. Потом, когда в школе уже все знали, что у меня есть эти телефоны, и они не особо хотели покупать, я их продавал там на вокзале, стояли такие барыги. Я им продавал. Учился я плохо, но... Мое умение постоянно перед четвертью, перед экзаменами договариваться, э, искать выходы, э, всегда меня спасало. В основном это у меня были четверки, ну, как бы две тройки были у меня в, в, в итоговой э, аттестации. ЕГЭ я сдал э, по математике, я набрал, по-моему, 17 баллов. Mm -hmm. И мне пришлось его пересдавать, но меня поднатянули, я его сдал. Тогда у нас директор был э, мужик... Он преподавал у нас еще английский язык. Вот он был таким действительно с предпринимательским мышлением. помогал понять, что на самом деле образование не самое главное в жизни. Вот он был директором школы. Он говорил, что важно найти себя, важно найти свое место в жизни, работу, которая будет приносить удовольствие. И я ему за это очень благодарен. Потом, ну... Я часто обращался к маме за советом, когда была очередная несправедливость. Почему так происходит в жизни, почему у одних людей все есть, у других людей нет ничего. Почему как бы, меня бьют просто потому, что я другого цвета или у меня другой разрез глаз. И мама мне объясняла, что как бы, жизнь – это такая штука несовершенная. Просто так получилось, что ты там родился узбеком, или ты там родился африканцем, или ты родился русским. По факту это не имеет никакого значения. Дети, подростки это самые жестокие люди на, на свете. Вот в этом мы доме жили. На втором этаже от окна смотрят. Да, вот эти два окна, это сосед живет, его Валера зовут, это вот его Шкода Октави, он ее тогда купил новый, а до этого ездил вот на этой четверке. У меня тогда отец тоже ездил на четверке, у него была баклажанового цвета, вот на первом этаже кто-то видишь, уже переехал, новые окна вставил, а до этого здесь жила бабулька, которая сдавала квартиру двум проституткам, они сюда то вводили. Вот эту квартиру мы снимали за 15 тысяч рублей в месяц, в 10 классе мы здесь жили. Институт, в котором я учился. Общаешься с кем-то из своих? Да, да, я стараюсь общаться, поддерживать связь. У нас таких, как я, трое было, которые не закончили, или закончили с горем пополам. В итоге я там чего-то добился. Мой товарищ, который дошел в Альфа-банке очень быстро, до да, хорошей должности, потом оттуда ушел, свой бизнес э, запустил. И еще один парень, он, он как бы работает на наемным, но добился очень крутых результатов. А те, кто хорошо учился, по факту, хороший менеджер, скажем так, сейчас. Такой вот парадокс. Хорошая успеваемость в школе или в институте абсолютно никак не гарантирует Хорошую работу, хорошую зарплату, хороший доход. В России это абсолютно никак не связанные вещи. Ну так сейчас до президента дойдем, я его буду хетить. Сейчас я вам покажу свой первый магазин офлайн. Магазин спортивного питания. Здрасте, Золь. Здрасте. Как дела? Хорошо, не, не пугайтесь, это, это съемочный. Тут магазин мой первый, который я купил. Тетя в нем работала. Тогда это было перспективно, но сейчас из-за кризиса люди тратят деньги не, не на спорт питания, а просто на питание. Но ну, он так работает, там, близко к нулю, хватает на зарплату, и уже хорошо. Так что, кому надо, кто в посаде живет, приходите. Это Сезодиак. Можно рекламу сделать? Напротив Макдоналдса. Кстати, пошли в Макдоналдс покушаем. Я когда жил в деревне, я постоянно садился в автобус, ехал целый час сюда, в центр, здесь только Макдоналдс был, чтобы просто поесть картошку с соусом. Ну, магазин там с мамой, я его не закрываю, хоть он убыточный, просто потому что Маме нравится этим заниматься, она находит в нем такую свою отдушину. Я плачу небольшую цену за такое мини-женское счастье мамы, скажем так. А магазин спортивного питания я его купил, и до сих пор он не отбился. Но я его держу, потому что он генерирует зарплату. Целая семья живет за счет этого магазина. Плюс вторая продавщица тоже зарабатывает деньги. Для меня это небольшие деньги, если бы даже закрыл, продал бы. А для них это есть единственный источник дохода. Когда сейчас я могу себе позволить -то поесть в любом ресторане, я все равно... Теплом вспоминаю те времена, которые я приезжал в Макдональдс и кушал. Будьте добры, большую картошку фри, сырный соус, большую кока-колу, влажной салфетки знаешь как получалось У меня параллельно я пытался бизнес строить и работать но ну, все этого не пошло то есть в первый же день работы я понимал что это не мое не мое не мое строил даже один раз молодежную организацию на фоне вот этих выборов можно использовать этих кандидатов депутаты чтобы они выделяли деньги я сделал структуру там из, из 10 человек команду большую друзей подтянул было пару встреч а потом там через пару недель, мне один из них говорит, слушай, а что ты, говорит, на собрания не ходишь наши? Я говорю, какие собрания? Я звоню своему другу, я говорю, слушай, что за дела? и Он такой, говорит, слушай, мы приняли, говорит, решение, что мы тебя исключаем, ну, у тебя, говорит, меркантильные цели, ты, говорит, молодежную организацию хотел э, организовать, чтобы потом на этом зарабатывать. Я говорю, ну, окей, я говорю, ладно, давайте. И вот так получается, что мои друзья выкинули меня из моего же проекта. Ну, вот и приехали мы на мое рабочее... Место. Это, короче, горбушка, центр электроники. В Москве, даже в России Горбушка, на самом деле, такая кузница предпринимателей Кузница богатых людей Здесь можно купить все, что угодно Начиная от дисков и заканчивая там, Подслушивающими устройствами и тому подобное У меня здесь были точки Вообще сюда попал так, что устроился на работу с Директором по развитию в корейской компании По продаже чехлов И мы здесь открыли первую точку как представительство Пойдем покажу, где это было Тогда это была новая зона Здесь вообще никого не было Здесь были первые две точки, только работали И я вот здесь сидел она была поменьше, здесь было кресло И здесь у нее везде были корейские чехлы Я за месяц просек кухню, что здесь люди продают iPhone по себестоимости, но зарабатывать на сопутке, Аксессуары, чехлы, пленки, там программное обеспечение и тому подобное Можно было заработать там, на одном телефоне до 3-4 тысяч рублей И через три месяца я открыл свою первую точку, то есть арендовал он там Вот это моя точка была первая Привет, ребят Точка была в три раза меньше, наверное, Очень такие здоровые стали? Корейские чехлы не работали, я открыл эту точку, она начала качать. Потом я зашел в партнерство, в эту точку, которая тоже была в три раза меньше. И перед Новым годом мы хорошо качали, то есть одна точка приносила до 300-400 тысяч рублей за месяц. Здесь были такие же магазинчики, но они съехали, потому что просто не хватает клиентов на всех. Я где-то буквально за полгода развился, у меня было три точки. Я начал продавать айконы, мне уже было неинтересно поперекупать их здесь на горбушке. И я уже начал искать варианты, как привозить их самому. И я снял офис пойдем в офис покажу у горбушки плохое свойство что оно не отпускает людей люди которые здесь работают они уже вкусили на вкус денег свободы который когда то был да там несколько лет назад когда они зарабатывали там по 300 тысяч рублей в месяц когда произошел кризис и они сейчас зарабатывают 50 тысяч рублей они не могут отсюда уйти мне это тоже было достаточно тяжело но из-за того что я не люблю делать одну и ту же работу постоянно одинаково ну мне это удалось Тот мой офис Знакомьтесь, Татьяна, моя помощница. А где Леопард? У меня Гринпис опять, наверное, сейчас захейтит жестко. А вот, кстати. Лапка леопарда осталась, которая привез из Эфиопии контрабандой. Вообще, я такой был раньше, достаточно известный контрабандист. А сколько сейчас у тебя бизнес? Кашеринг-карусель, продажа оборудования для майнинга. Плюс мы наверное, запускаем криптобиржу, работаем над проектом по криптофонду. Совокупный доход вообще очень У меня было много раз периоды, когда я зарабатываю хорошо, хорошо, хорошо. Потом бах. Я всегда к этому отношусь спокойно. Никогда не, не отчаивать. Потому что, когда ты отчаиваешься, ты уже не способен ничего сделать. А каждый сентябрь, когда вы новые айфоны я стоял вот здесь вот с объявлением куплю продам айфоны в 2014-2015 году можно было заработать в день продаж 3 x там стоил 1000 долларов мы их здесь по 3 продавали но потом эта история прекратилась, потому что Россия начала попадать в первый список стран для продажи айфонов. Когда начал видеть, что можно заработать гораздо больше деньги, денег, если самому привозить айфоны, я взял себе партнера, и мы с ним полетели в Арабские Эмираты. Тогда была благоприятная ситуация, и поставщики там через полтора часа разговоров, индусы, открыли кредитную линию на 50 тысяч долларов. Но это с нами сыграло злую шутку в 2014 году, когда курс доллара сильно просел. Тогда я попал очень жестко, я ушел в сильный минус, испортились отношения с поставщиком, потому что я ему задержала оплату э, по товару. Пришлось бизнес по продаже айфонов немножко сместить. Когда я понял, что нужно что-то менять, что нужно получить какие-то знания, я начал искать курсы обучения, скажем так, саморазвития. И попал на бм на втором уроке цеха как раз была такая мысль, что можно делать маленьким предпринимателям совместной закупки. И тут сразу до меня дошло, что айфоны можно не только одному приводить. Договориться со своими конкурентами, либо вообще им просто предложить услугу доставки сюда. Я пообщался с поставщиками договорился о том, что они мне будут платить комиссию, если я буду приводить к ним других клиентов по перевозке айфонов. И действительно, пошло-поехало. Я начал больше зарабатывать именно на комиссиях для других клиентов, они а они а для себя, когда я приводил эти айфоны и продавал. В сентябре 2016 года ко мне подошел мой единственный сотрудник и сказал: что Зам, да, ты знаешь, что есть такая штука, как биткоин. И говорят, что он скоро вырастет. Тут я начал читать про крипто. Но все поменялось, когда я попал в Мексику. Дима собирал тогда экспедицию в феврале прошлого года на вулкан Арисаба. Я очень хотел попасть на, в эту экспедицию, поэтому, недолго думая, я оплатил билет, который был для меня на тот момент очень дорогим. Это были самые мои большие расходы, но я понимал, что если я не попаду в окружение, для которых это будут смешные деньги, я никогда не вырасту. Я познакомился с Димой Партнягином, с Ромой Чалом, его другом и партнером. Они настолько кайфовали от жизни, они настолько легко делали бизнес, они настолько классно зарабатывали деньги, я заразился их поведением, я заразился их целями. Многие могут подумать, что это как бы зависть, но это была не зависть, это было именно жжение внутри, я хотел и рядом с ними быть, я не хотел, не хотел быть как они, я хотел быть рядом с ними. Потом, когда мы уже были э, на Камчатке, это было в сентябре, спустя полгода, Дима спросил, как мои дела, как мои успехи, я ему сказал, что очень, очень хорошо, я там зарабатываю сейчас в районе 6 миллионов рублей в месяц, и скорее всего сейчас в следующем месяце будет кратно больше. И он говорит, чувак, да как так? Я говорю, зарабатывал 400 тысяч рублей через полгода ты уже зарабатываешь там 6 миллионов рублей в месяц в моем случае окружение оно зарешало 90 процентов моего успеха это именно то что я попал в окружение я сейчас как можно чаще ищу возможности попадать именно в такие окружения именно движение постоянное движение помогает вам развиваться союз советских предпринимателей союз сейчас мир настолько быстро движется что нам необходимо вкратно все время увеличиваться геометрической прогрессии самый мой главный совет который мне помог будьте открытыми чтобы учиться новому если вам кажется, что вам говорят туфту, но этот человек делает результаты в сто раз больше вас то значит это не туфта, значит там что-то работает, значит этот человек чем-то понимает старайтесь это делать, как бы вам тяжело это не было, как бы вам тяжело не было смириться с тем, что вас кто-то учит и говорит вам, что делать это нужно, мне это помогло я сейчас хочу вам показать э, одну из встреч, которая сейчас происходит и э, показать моих друзей да, мой мощный пиджачок погнали мы находимся на очередной встрече клуба Трансформатор. Сейчас закончилась обучающая программа, которая была очень сложная. Предприниматели не только э, зарабатывают деньги, они еще и их и тратят, и веселятся. Это мои друзья. Это Николай, с которым мы были э, в Эфиопе, а также у него недавно гостили в Новосибирске. Отличный парень. Да. Пойдемте дальше. Тургул дорогой. Человек, которому... Я вот просто рад их видеть в любое время. Посмотрите вокруг меня, какие люди меня окружают. Разве это не круто? Миллионеры, красавчики просто. И девушки. Посмотрите на него. Если даже у него получилось начать заняться бизнесом, у вас у всех есть шанс, друзья. Вот это, это человек, на, на смотря на которого я принял решение, что я хочу жить так же. Так же кайфово зарабатывать деньги и так же их тратить. Он это делает так непринужденно. Я вообще не понимаю, откуда у него деньги, чем он занимается, как он и кто это? И кто это? Это Роман Чалы. Теперь и мой друг. друзья. Благодаря клубу, благодаря моему окружению, у меня есть возможность просто подойти, поздороваться с миллиардером Оскаром Хартманом и задать любой интересующийся мне вопрос, на который я уверен, он мне даст ответ и поможет. Оскар, Оскар, можно? Да. Благодаря тому, что меня окружают так, э, такие люди, мне есть возможность дотянуться до людей, которые тысячекратно э, делают результаты, чем я. И здесь я открыты люди, и я всегда могу подойти, посоветоваться, задать какой-то вопрос. И вы всегда поможете, так же, как и делают другие э, Странное ученые. такое место. Спасибо. Спасибо вам большое за добрые слова. Друзья, вы посмотрели, каким я был, в каких условиях я вырос. Я не был мажором, я не родился в золотых пеленках. Тот результат, который я достиг, я это сделал просто прилагая или просто потому, что я этого захотел. Простой пацан, который вырос в очень тяжелых условиях всего за несколько лет, смог достичь результата от нуля к миллионному доходу в месяц. Будьте открытыми, действуйте. Пошагово работайте, никогда не, не закрывайтесь и не думайте, что это невозможно. Все возможно, все границы только в вашей голове. Вам большое спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите в комментариях, что вам понравилось. Всегда можете задать мне вопрос в инстаграме, я постараюсь на него ответить. Пока!